Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, можно такой вопрос интересный задать? А вот как сделать так, чтобы наша православная вера стала государственной религией? Вот какие процедуры для этого должны происходить? Надо повесить 98% населения страны. Потому что вот церковленных только 2%. И... 4% это ходят в церковь, но медленно очень церковляются Тогда будет маленькая страна, такая, ну, размером с третьего центрального кольца. Там будут жить, все воцерковлены. Но они, конечно, передерутся, это понятно. Каждый будет прав, кричать будут не хуже, чем в Барселоне. Вот и все. Это как... это нужно сто лет обратного воспитания начиная с садиков и заканчивая всеми вузами а захотят ли люди то они хотят развлекаться отдыхать купаться в море выпивать курить и когда 35 лет станет еще замуж выйти. Неплохо бы. Правда, уже будет несколько, но вот такая мечта остается. Так что. Здесь все упирается в самих людей. Ну, конечно. Люди мечтают о том, чего они, собственно, сами отодвигают от себя. Да, конечно, они, они хотят.